Сегодня мне распаковка. Прислали рюкзак. Рюкзак весной. В таком маленьком пакете. Прислали не через почту России, а через какую-то логистическую, логистическую компанию. В принципе, дошел он быстро. Но почему это с организации не позвонили, мне написал продавец, что товар доставлен. Вот я получил. Адрес ожидал. Вот я сходил. Сегодня съездил. Скорее всего завтра с этим запаком пойду в лес. Там может его сниму еще. Сейчас его открою. Запаковали конкретно скотчем. много. Сейчас. Сейчас это сделать быстрее. Встали из Москвы, кстати. I.M.L. Почта. Вот это у он где-то 2000 рублей. 70 литров. Ее вместимость. Здесь так и нарезать. Это, походы, кстати. Чтобы я уже Так. Ну, где-то, такой пакет у него который открывается так, что вам нужно сказать запаха нет реально нет запаха лямки. потом я на себе покажу а, лямки вот, они так пристегиваются Такой он, как наганник, так, что вы начнёс носите. Внутри ничего нет, потому что стенка что-то жёсткая. И здесь тоже лямки жесткие, плотные, так не то, что они прям жесткие, дырят. Да. Так, внутри у нас отсеков нет, вообще никаких остейков нет. Просто прямой прямая коробка. Так я не нашел Здесь ремешочек затягивается. Так это вполне удобно. У меня вообще коллекция рюкзаков, разные. Надо сделать как-нибудь обзор этих всех рюзаков. И все я пользуюсь. Тут Это кармашек. Потому у сразу пошла. Кармашек так. такой небольшой. Туда можно навигатор положить. Вот для ножа, я думаю, сюда. Что а вот этот все побольше. Да, собачки. Ну, пожалуйста, здесь тоже такой объеме Может Можно сюда для можно положить. Ну, допустим. Это... Спальный мешок. Да, сюда вполне. Помещается. Ну все. Больше отсеков нет В принципе, я не люблю, когда много секов. Так, такой ресурс. Тут есть бачка. Сюда можно еще что-то вешать. Короче, все тут все в этих в лямках. В разных-разных лямках. Пристегивать можно. Да привязывать написано что он водонепровицаемый Доходно на верю надеюсь он так вот. на вид он маленький конечно но его набить очень много чем можно сейчас я на себе одену покажу так он нам не смотрится немножко вот его практически не чувствуешь вот так и будет все сделано плюс Впереди такая лямочка тоже, чтобы не мешало ничего. Ну и сверху, ну как на обычных. Все, в принципе, завтра его испытаем, думаю, надежный. Всем, кстати, рекомендую. Ссылка будет в описании. За такую цену вообще вещь. Да, можно по-всякому здесь закреплять, снять расстояние. Надеюсь, мне прослужит очень долго. Конечно, за грибами с ним ходить вряд ли будет, хотя кто знает. С грибами я хожу с коробом старым советским. Вот. Вот еще. Это потом уберу. Оно, в принципе, не мешает. Ну, тоже для чего -то. там что-то пригазывать может сюда приматывать Ну функционально такой, такой главное что вместимый палатку сюда положу вальные мешки и под ним забить в лес ночевкой вот такой мешок приобретайте кто любит любитель походов скоро палатка придет палатка в принципе написано что она уже на почте но что-то я ее её мне наружу. Облечения не, не пришли. Такой мешочек. Ты дышишь весь чтобы не пойти, как я понял. Так они называются. Все, подписывайтесь, ставьте лайк.